Так, коллеги, всем добрый день. Меня зовут Нова Елена, я эксперт журнала госзакупки.ру и специально приглашенный гость электронной торговой площадки OTC. Давайте будем начинать. Вы, пожалуйста, поставьте плюсики, как меня видно и слышно. Сейчас я загружу Презентацию. Тема наша сегодняшняя – обязательная э, доля отечественного товара при закупках, что важно знать поставщику. Так, в ходе вебинара вы узнаете, что такое квотирование, кто обязан его соблюдать, какие товары включены в квотирование. Условия, которые обязательно должны быть соблюдены для достижения квот, государственная информационная система промышленности и реестры, как внести товар в ГИСТ, какие особенности у запроса коммерческого предложения для обоснования начальной максимальной цены контракта с учетом квотирования и также отвечу на ваши вопросы. Доля отечественных товаров у нас появилась конца 2020 года. регулирует ее постановление 2014 3 декабря 2020 года. Сегодня мы разговариваем по закупкам по 44-му закону. С 31 июля 2020 года у нас действует 249-й федеральный закон, который внес изменения в статью 14 44-й закон, и вот, собственно, появилось именно тогда первое упоминание о потреблении обязательной минимальной доли, которую должен соблюдать заказчик а, при закупках а, промышленных, медицинского оборудования и радиоэлектроники. С 1 января а, ввели минимальную обязательную долю а, отечественных закупок. И, естественно, помимо заказчиков, это все коснется непосредственно поставщиков тоже. Поэтому, соответственно, мы сегодня в ходе вебинара будем смотреть, как это влияет на поставщиков. К отечественным товарам, напомню, у нас приравниваются все товары из стран ЕАЭС. Это у нас Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. И, соответственно, у нас... В отношении поставщиков возникает особый порядок участия в закупках. Давайте пробежимся по постановлению 2014 по основным положениям, которые обязан соблюдать заказчик и, соответственно, которые точно так же в равной степени влияют и на поставщиков. Во-первых, на кого распространяется обязанность да, применять минимальную обязательную долю? На всех заказчиков и поставщиков товаров ЕС. На какие товары распространяется, На товары, которые установлены перечнем постановления 2014. В основном это у нас промышленные товары, медицинское оборудование, медизделия и радиоэлектроника. Значит, на какие закупки действует постановление 2014? Это конкурентные закупки с ограничением допуска иностранных товаров. И также с 1 апреля 2020 года у нас к конкурентным закупкам с ограничением допуска, добавились закупки, малые электронные закупки у единственного поставщика, так называемые закупки с полки, до 3, до 3 миллионов рублей, которые заказчики проводят на электронных площадках. В них точно также заказчики э, имеют э, право, и у них есть такая функциональная возможность устанавливать ограничения допуска. А значит, э, соответственно, эти закупки тоже э, входят в, э, э, попадают под требования э, постановления 2014. Какой товар учитывается в квоту? Вообще, в принципе, как он учитывается в квоту? По коду АКПД-2, то есть товар, который закупает заказчик, да, и который вы поставляете ему, по коду АКПД-2 должен соответствовать перечню постановления 2014 и также по наименованию. При обосновании начальной максимальной цены, у заказчика установлен особый порядок, то есть он должен запрашивать а, предложение коммерческие У uh, производителей и поставщиков, которые зарегистрированы в государственной информационной системе, системе промышленности ГИСП. И uh, также товар в обязательном порядке должен находиться в одном из реестров. Это у нас единый uh, российский реестр радиоэлектронных товаров, uh, единый реестр промышленной продукции, либо uh, реестр uh, евразийской промышленной продукции. Предпочтительно брать э, коммерческие предложения для обоснования цены у поставщиков из ГИСПА. Характеристики на основании каталога товаров, работ и услуг – при том, Обратите внимание, да, что э, заказчик может дополнять своими дополнительными характеристиками, если это не запрещено конкретной позиции каталога товаров, работы и услуг. То есть у нас по радиоэлектронным товарам, например, э, есть э, запреты на добавление э, Своих характеристик, дополнительных характеристик, поэтому, соответственно, заказчик руководствуется, когда устанавливает характеристики товаров в документации, возвещений, да, непосредственно каталогом товаров работы и услуг. И каталог связан с квотированием то есть заказчики устанавливают у нас исключительно те характеристики, которые есть в каталоге. Также заказчиков обязали по итогам года сдавать отчет о достижении либо недостижении квоты, и, соответственно. Здесь, что для поставщиков важно, да, что э, в квотирование будут учитываться только контракты, которые полностью исполнены, э, без э, неустоек, то есть не было штрафов и пений э, в течение исполнения. И, соответственно, э, такие контракты будут учтены, они должны быть на статусе исполнения. Счет размещается также в единой информационной системе. Делается это ежегодно. Оговорюсь, что у нас квотирование на три года по восстановлению 2014. Соответственно, в течение трех лет мы будем работать с этим механизмом. И он касается не только заказчиков, но и поставщиков, потому что все особенности остаются и на ту, и на другую сторону. И заказчиков, если они не достигнут такой объем, во-первых, они готовят обоснование о том, что, по какой причине не достигли такой объем, и во-вторых, есть уже проект изменений в кодексе об административных правонарушениях, будет ответственность в виде предупреждения, либо штраф от 20 до 50 тысяч за недостижение обязательной минимальной доли при этом у нас сейчас уже есть постановление о мониторинге квот и в нем определяется что у нас минпромторг является ответственным уполномоченным органом за сбор информации за проверку информации и после этого минпромторг отчитывается в минфин о том как заказчики достигают минимальную обязательную долю в течение 2020 года. вот первые отчеты они будут сдавать в феврале 2022 те заказчики точно так же будут об этом отчитываться. Как выглядит сам перечень товаров по постановлению 2014? Всего 107 позиций. Это промышленные товары, радиоэлектроника, медицинское оборудование, медицинские изделия. Еще раз скажу, что разбивка на 3 года. Есть обязательный процент достижения квот в отношении каждого товара в разрезе кода акпд 2 и в отношении медицинских изделий вот как вы видите на слайде например еще указаны соответствующие коды лекарственных средств и медицинского назначения которые у нас идут по классификации медицинских изделий Возможно, только тогда, когда заказчик устанавливает в документации ограничение доска иностранных товаров. В отношении этого правила у нас действует значит, основное правило третий лишний, то есть должно быть подано хотя бы две заявки с товарами из стран ЕС, и одна иностранная заявка. В этом случае, значит, все заявки. Если это условие не работает, то, соответственно, товар в квоту не войдет. Какие товары попали у нас? По каким ограничительным постановлениям в перечне постановления 2014? Во-первых, это радиоэлектроника, которая регулируется у нас постановлением 878 от 10 июля 2019 года. Медицинские изделия, которые у нас регулируются постановлением 102 от 5 февраля 2015 года. Промышленные товары, которые регулируются постановлением 617 от 30 апреля 2020 года. Не попали в перечень квотирования в постановлении 2014 у нас продукты питания по постановлению 832 и лекарства из перечня жизненно важнейших и необходимых лекарств по постановлению 1289 от 30 ноября 2015 года. То есть, если вы поставляете радиоэлектронику, медицинские изделия, медоборудование, промышленные товары, то, соответственно, вас однозначно эта тема касается. Ну, давайте по перечню быстро пробежимся, вообще какие товары есть да, и как они обозначены. Сюда вошли в отношении промышленных товаров, это у нас спортивное огнестрельное оружие, башенные строительные краны, лифты. Лыжное снаряжение, спортивные площадки, оборудование для занятий физкультуры и спорта, терминалы, банковские, кассовые и прочие оборудование. Здесь приводится, естественно, не весь перечень, но а, посмотрите на какую особенность. Да? У нас есть полностью развернутые коды КПД-2, которые прописаны в постановлении 2014, то есть это конкретизированный товар. Конкретный, да, который у нас берется из классификатора КПД-2 и есть группы и подгруппы, то есть особенность заключается в том, что все, что относится в группу, вот как, например, по кассовым терминалам 26, 20, 12, то есть все коды, которые в нее входят, они точно так же входят в постановление, то есть, соответственно, перечень значительно шире, нежели чем мы его видим в постановлении 2014, потому что достаточно много вот таких вот групп, не раскрытых до конца да, кодов, КВД-2, в них достаточно большое количество. И возникает также в отношении этого обязанность у заказчика каждый такой товар закупать с учетом квотирования. В отношении радиоэлектронных товаров у нас это полупроводниковые приборы и их части, печатные платы, карты, микрофоны и также звуковое и видеообладание коммуникационная аппаратура, компьютеры, портативная массы не более 10 кг, бытовая электронная техника. Также входят и мониторы, и компьютеры. Да? То есть практически вся техника, которая у нас закупается заказчиками по госзаказу, она относится, ее включили в квотирование. Притом обратите внимание, что процент минимальной доли он достаточно высок. Да? То есть заказчикам вменили... Больше закупать отечественных товаров, и меньше закупать иностранных товаров. И, соответственно, если не смогут правильно, корректно обосновать, почему они закупили иностранные товары, то их будут наказывать за это. В отношении медицинских товаров в перечень вошли медицинские морозильники, холодильники, оборудование, аппараты для фильтрования, обеззараживания, чистки воздуха, аппараты, флюорографы, томографы, дефибрилляторы, аппараты ИВЛ. При том также обратите внимание, что процент минимальной доли он значительно высок. При этом... Есть в постановлении 2014 неточности, которые, естественно, Минпромторг обещает урегулировать, но на данный момент они присутствуют. Во-первых, попадаются коды, которые есть в постановлении 616. Да? То есть мы в постановлении 2014 почему-то видим коды из постановления 616. Хотя такого быть не должно, потому что у нас постановление 2014 действует только в отношении ограничительных постановлений, а никак не запретных. А 616 постановление – это запрет на закупку промышленных товаров. И вот пример, код 2651.4 приборы для измерения электрических величин квота установлено 50%. При этом, что вот эта вот группа, да, она входит в постановление 616, а не 617, поэтому это странно. Ну, будем надеяться, что приведут в соответствие такие неточности, и нам будет понятно, да, как с этим работать. Также на группы кодов установлен меньше процент квоты, чем на их подгруппы. Например, группа 2660 оборудование для облучения квота 9%, а 2660 11 томографы, квота 50%. И это тоже странно, потому что вся группа 20, понятно, что вся группа 2660, она, естественно, включает и код 2660 1111 Какие пять условий нужно соблюдать, чтобы контракт попал в квоту да, и был учтен, чтобы, соответственно, отечественный товар был учтен в отчете у заказчика? Во-первых, товар должен по коду АКПД-2 и наименованию совпадать с перечнем квот. Допустим, вы поставляете микрофон для Дома культуры. Заказчик в документации указал код 26404130. Обязательная доля по микрофонам именно по этому коду составляет 70 процентов. Характеристики по микрофонам в заявке должны совпадать с каталогом товаров, работы и услуг. То есть, соответственно, если ваш товар по коду КПД-2 и по условиям документации попал под квотирование то вы должны в обязательном порядке указывать страну происхождения товара. Да, желательно, она должна быть э, из стран ЕС. И, соответственно, э, характеристики товара указывать в соответствии с каталогом товаров и работы услуг в своей заявке. Второе условие. Начальная максимальная цена должна быть обоснована по товарам из реестров. Для обоснования цены заказчик направляет вам запрос коммер... о предоставлении коммерческого предложения. При этом желательно, что вы должны быть зарегистрированы в государственной информационной системе промышленности. И кроме того, товар, который вы собираетесь поставить, должен быть в реестре российской либо евразийской промышленной продукции, либо в едином реестре российской радиоэлектроники. Тогда, соответственно, заказчик выполнит квот, ему товар из стран ЕАС. Третье условие. На электронно-торговой площадке и в заявке должна быть указана страна происхождения товара. Когда заказчик вносит сведения о контракте в реестр единой информационной системы, он указывает страну происхождения товара. Мониторинг квот Минпромторг будет проводить в том числе и по этому показателю. И вот здесь важно, чтобы та страна, которую вы указываете в заявке при формировании первой части заявки, да, либо подтверждение во второй части документов страны происхождения, и страна происхождения, которую вы указываете на электронной торговой площадке, они должны совпадать в обязательном порядке, потому что в противном случае у заказчика будет недопонимание да, в отношении того, все-таки страну происхождения. И самое главное, она должна совпадать с теми документами, которые вы предоставляете вместе с товаром. Да. Это уже при приемке те документы, которые у вас подтверждают да, страну происхождения товара откуда именно вы привезли этот товар и поставили его поставь, э, заказчику. Четвертое условие. Подаете заявку на закупку, где установлен нацрежим. Ну, смотрите, это важно. да? То есть если вы с установлением нацрежима, э, то должны иметь в виду, что товар, ваш товар может попасть в квоту, Нацрежим у нас работает в отношении ограничительных постановлений да, по квотированию. Это постановление 617 по промышленности, 878 по радиоэлектронике и 102 по медизделиям. И также характеристики товара обязательно должны совпадать, которые вы указываете в заявке с техническим заданием то есть с описанием объекта закупки и с каталогом товаров, работы и услуг. И пятое условие – контракт должен быть исполнен без неустоек. То есть тот контракт, который будет учитываться в квоту, он должен быть на статусе исполнения завершено, и этот контракт должен быть полностью оплачен, товар должен быть полностью поставлен. То есть если контракт, например, был расторгнут в середине, да, так скажем, исполнения, то этот контракт учитываться не будет, потому что он должен быть исполнен в полном объеме, и при этом сведения контракта в полном объеме должны быть размещены в реестре единой информационной системы. Чем закупки с соблюдением квоты важны для поставщика? Если вы участвуете в закупке с НАТС-режимом, необходимо учитывать особый порядок участия в процедурах по допуску и по подтверждению страны происхождения товара. Участие в процедурах с НАТС-режимом обязывает поставщика предварительно включиться со своей продукцией в различные реестры и, ну, это, конечно, если вы поставляете не иностранный товар, да, то есть это важно. Если вы поставляете товары стран ЕС, тогда для вас это актуально. Особое оформление также коммерческих предложений по товарам с характеристиками из Ктру, по требованиям заказчика и включение сведений об организации и товаре в государственную информационную систему промышленности. Давайте подробно разберем, как внести товар в государственную информационную систему промышленности. Шаг номер один. Нужно получить доступ в личный кабинет ГИСП. Для этого зарегистрируйтесь на портале государственной информационной системы промышленности. Создайте личный кабинет на портале gis.gov.ru.gisplik. На слайде видно, да, как выглядит регистрация. Для этого нужно использовать электронно цифровую подпись, которая должна быть да, у поставщика, который участвует в госзакупках. Соответственно, при помощи этой подписи можно зарегистрироваться. При регистрации с использованием электронно-цифровой подписи могут возникнуть технические ошибки, поэтому надежнее зарегистрироваться с указанием данных по логину и паролю и после подтверждения регистрации добавить электронную подпись в личный кабинет. Если вы уже зарегистрированы в государственной информационной системе промышленности, то просто авторизуйтесь. Шаг второй. До заполните недостающие данные в анкете. После входа в личный кабинет Частично данные СЦП, по вашему мнению, эти будут заполнены. Анкету будет необходимо дозаполнить и внести данные, которые, которых не хватает, и затем, соответственно, сохранить. Шаг третий: нужно получить доступ в раздел Все сервисы. В личном кабинете вы переходите в раздел «Все сервисы». В случае, если данный раздел не отображается, нужно обратиться в техническую поддержку ГИСП. Раздел будет доступен только в том случае, если произошло корректное соединение электронной подписи к личному кабинету участника и анкета заполнена верно. Значит, Как это выглядит? Да? Вот, он, вот этот вот доступ в мои сервисы на слайде вы видите. При переходе в раздел «Все сервисы ГИСП» слева будет доступен список сервисов, справа откроется возможность поиска по данным сервисам. Выберите раздел «Предоставление информации в ГИСП субъектами в сфере промышленности», далее откроются «Мониторинговые формы по постановлению правительства 16.04». Необходимо перейти в подраздел «Продукции» информация о производимой продукции и ее характеристиках. Шаг 4. Найдите блок «Информация о производимой продукции». В этом блоке Необходимо добавить продукцию предприятия, которую производитель поставщик планирует включить в реестр промышленной продукции ГИСП. Этот этап подразумевает первоначальное размещение информации о продукции предприятия в каталоге. И далее на основе позиции каталога сведения будут размещены в реестре промышленности ГИСП. Заполните обязательные поля, такие как наименование и обозначение продукта заполняется на русском и на английском языке, полное описание продукции, назначение, конструкторские особенности, преимущества, единицы измерения, код по товарному обороту, по товарной номенклатуре, внешнеэкономической деятельности, страна происхождения, отрасль, которой принадлежит продукт, и адрес производства продукции. Также, если у вас есть фотография вашей продукции, ее можно загрузить. Вот Очень важно указать код кпд 2 который соответствует да, данному товару, типовые характеристики. Если есть, если ваш товар попадает под требования ГОСТа, и либо иных стандартов, например, стандартов ISO, либо прочих, также их нужно указать и приложить копию, либо фрагмент нормативно-технического документа. Шаг пятый. Подпишите заявку. После указания сведений по продукции необходимо подписать заявку для размещения товара в каталоге и стадия моделирования размещенных позиций по регламенту где-то занимает 5 рабочих дней, однако на практике может доходить до 10 дней. Все будет зависеть от того, как будут специалисты ГИСП обрабатывать эту информацию. После включения товара в каталог ГИСП он будет отображаться в общем каталоге производимой продукции на территории РФ. В личном кабинете по позициям, которые вы добавили, будет видно, что они находятся в каталоге. Здесь хотелось бы оговориться по поводу как раз вот этого общего каталога, который у нас заработал с весны этого года да, в государственной информационной системе промышленности. Обязательно его используйте в работе, потому что он содержит абсолютно все сведения, объединенные из всех перечисленных реестров. То есть это структурированная форма, в которой вы можете найти сведения о организации, да, либо о товаре. Есть сквозной фильтр и поиск. Да. Можно задать параметры по коду АКПД-2, найти товар. Да. Можно посмотреть подобные товары. Можно посмотреть... То есть там вся полностью система разработана так, что тебе удобно искать. И также подгружаются... Выписки из реестра промышленности, да, сведения о реестровых номерах. Если у поставщика есть лицензии, тоже это видно. Соответственно, каталог удобен тем, что ты можешь всю информацию найти по конкретному товару либо по конкретному поставщику, производителю. Пользуйтесь обязательно этой возможностью. Находится он на основной страничке ГИСПа вот которая была указана выше, да, и называется «Единый каталог продукции». Соответственно, в него можно войти, посмотреть да, и воспользоваться информацией, которая там есть. Включение сведений в такой каталог ГИСП занимает минимум 27 рабочих дней, поэтому, соответственно, если вы планируете включать свою продукцию в каталог ГИСП, то... Ориентируй по времени, что будет долго. Какие, какие у нас требования к запросу коммерческого предложения для обоснования начальной максимальной цены контракта с учетом квот? Во-первых, заказчик разработает особую форму запроса коммерческого предложения для потенциального участника закупки. Запрос должен содержать в обязательном порядке характеристики товара из каталога товаров, работ и услуг. Заказчик в коммерческом предложении может потребовать от вас представить информацию о нахождении поставщика либо производителя в государственной информационной системе промышленности, а также потребовать информацию о нахождении вашего товара, который вы поставляете в одном из реестров. Также заказчик для обоснования начальной максимальной цены может воспользоваться помимо да, сведений из реестра и ГИСП общедоступной информации в рамках анализа рынка, либо сведениями об уже заключенных контрактах, которые аналогичны предмету закупки и совпадают да, по характеристикам. Единственным условием, да, на основании которого заказчик может использовать помимо основного, да, так скажем, метода дополнительные, это то, что все товары должны быть отечественного либо евразийского производства. То есть даже те, которые у нас берутся да, для обоснования цены заказчикам из общедоступной информации, либо по уже исполненным контрактам, победитель должен был ставить товар. Российского либо евразийского производства. Вот такая особенность есть в квотировании. И вот у нас совсем недавно появился документ, который утвердил мониторинг и контроль закупок по квоте. Обращу ваше внимание, что он распространяется не только на заказчиков, но и на поставщиков. Поэтому говорю об этом тоже. Правительство утвердило единый порядок мониторинга закупок по законам 44 ФЗ и 223 ФЗ. Правила по постановлению правительства 1193 утратили силу с 4 июня. Мониторинг будет вести... Минфин с помощью информации из ЕИС. Часть данных для мониторинга предоставляет казначейство ФАС и Минпромторг. Ведомство оценивает информацию о планировании закупок, о количестве извещений по конкурентным закупкам, санкциям в отношениях поставщика, об исполнении контракта о плановых и неплановых проверках заказчиков. Кроме того, также Минфин будет анализировать результаты достижения минимальной доли отечественных товаров и предоставлять сведения. В Минфин будет Минпромторг, да? то есть предложение, анализ, контроль, все-таки у нас будет уполномоченный орган проводить это Минпромторг и уже, соответственно, в Минфин направлять всю информацию. Установили все эти требования у нас, значит, документ постановления правительства 814 от 27 мая 2021 года и, собственно, проверять будут всех иметь в виду. Если говорить про перспективы квотирования, уже сейчас есть проект изменений в постановлении 2014. В перечень добавляется еще 135 позиций. Буквально вчера посмотрела, он уже прошел экспертизу, он уже находится на согласовании. думаю, что достаточно скоро мы его увидим уже в опубликованном виде. В расширенный список включат все музыкальные инструменты. Минпромторг планирует таким образом увеличить спрос на отечественные музыкальные инструменты и звуковое оборудование. Если проект примут, то, соответственно, он начнет с 2022 года работать. На слайде есть ссылочку на сайт regulationgov.ru. Соответственно, можно будет посмотреть проект, если он интересен, если вы поставляете такой товар. На этом я завершаю. Давайте сейчас перейдем к вопросам, если они есть. Так, вопрос. Если поставщик не производитель, все равно нужно вносить продаваемую продукцию. Смотрите, если вы не являетесь производителем, но, например, участвуете в госзакупках, да, и поставляете такой товар, то желательно, чтобы сведения в ГИСПе о вас были. Если в них есть производитель, у которого вы покупаете, то в любом случае все равно вам нужно себя зарегистрировать там тоже, потому что сведения у нас заказчик проверяет. Именно той организации, которая подает заявку. Но также вы можете, если уже производитель есть в ГИСПе, вы можете во всех документах это указывать. Да? Но желательно бы, конечно, зарегистрироваться в ГИСПе. Еще раз повторюсь, что производитель, который у нас именно производитель, не поставщик, регистрируется в государственной информационной системе промышленности, он еще и получает документы в торгово-промышленной палате да, для того, чтобы производство было освидетельствовано да, и платит за это деньги. Поэтому вот насколько нужно поставщику вообще как это сказать, проходить все эти этапы, да, в самом ГИСПе вы зарегистрироваться можете, а вот получать все документы в Торгово-промышленной палате о том, что у вас есть, там, например, сертификат СТ-1 да, на подтверждение стороны происхождения, либо а, документы, которые подтверждают наличие производства на территории Российской Федерации, ну вопрос. Ну, вот я бы при, прилагала документы именно производителя, если они у него есть, опять же, да. Вот. И э, здесь нужно от конкретной ситуации смотреть, как это все будет работать. Э, если больше вопросов нет, то, соответственно, будем завершать. Всем спасибо за участие. Надеюсь, что информация была полезна.